Очередной отчет. 26 июня. Закончены все, все столбики нашего забора. Проф, э, проф, сварена профтруба. Сейчас в процессе покраски куплено железо, и завтра забор обретет свой истинный вид. Сегодня также было протянуто электричество к будущим роль-воротам здесь, в трубе.